И палась Прям конкретно Я это, Забыла запустить запись Ну, я, я все расскажу Все объясню, все покажу Эй, ты вошел в разрыв Да, все прошло довольно гладко Сейчас, когда в дело вступил пророк Многое, вероятно, будет казаться тебе непонятным И, наверное, тебе захочется активнее Использовать свою карту Мою карту? Да, твою карту У меня нет карты Ты что, смеешься? говорю тебе у меня нет карты так давай я кое-что уточню мы дали тебе свиток похоже от него зависит судьба всего этого мира соответственно мы и героем тебя назначили. ты нес этот свиток много дней попадал в смертельно опасные ситуации даже проходил сквозь время и ты так и не, удошу... не удосужился прочесть его ты просто животное оказывается свиток на самом деле был картой Нажмите ЛБ, чтобы развернуть ее. Пора приступать к исследованию и находить новые локации. Ага. Я у себя в лавке. Если у тебя есть монетка, я с радостью подраснею пророка, отметив на твоей карте подсказки. Ступай и береги себя. Так вот, чтобы вы понимали, что тут происходит, блин. Я, конечно, это профукала, я молодец такая. Короче, мы начинали так. Стой на месте! Это пророк, если что, да. А, я начала отсюда сказала: Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Play Games. С вами я, София, ля, ля, ля, ля, ля". И пошла вот сюда. Пошла вот. Вот, вот, вот, вот вот, маленький. Вот это вот, вот тогда, да. Эй, хочется попробовать пройти мое испытание в башне времени. То есть он мне сказал, то, что он скучает по тем временам, когда они делали дело, но теперь никто делать дело не хочет. Типа, но если он, я захочу снова пройти испытание, то я могу обратиться к нему. Вот. Пока что я испытания никакие проходить не хочу. Это типа вот портал туда. По ту сторону портал находится очень важный предмет, но я не могу активировать его без демонической реликвии. Вот. Короче, главного демона мы еще не победили, но я думаю... Я сказала то, что, когда не записывала, то, что, возможно, это будет последняя серия, но, короче говоря, вот. Я думаю, что это будет не последняя серия. Так, тут, короче, они обсуждали, что... Mm -hmm. Тут есть музыкальная шкатулка, и что пророк считает, что... Вот этот вот чувак, он пророк, он считает о том, что эти ноты важны. Хотя другой очень сильно в этом сомневается. Но этот сказал, я же твою мать пророк, поэтому иди ты в жопу. И он дает, значит, мне вот такие вот долба долбанутые подсказки, когда птица возвращается в гнездо, первым делом мне необходимо обрести силу истинного зрения. То есть он мне дает какие-то непонятные подсказки. Вот эта вот шкатулка. Судьба распорядилась так, что только сложив мелодию из кристаллизированных сил этого мира, можно снять проклятие. Чтобы сложить мелодию, нам еще необходимы ноты. 6. Вот Это, значит, порталы Вот в этот вот я вошла <coughs> У меня угол сипит а, Немножечко Тут можно менять день и ночь Это, короче, все места, по, по идее, в которых мы были Вот То есть я вошла сюда и намерена продолжить вот это вот как раз и вот тут вот я начала запись И заявила вам о том, что Я проебалась И поэтому идем дальше Просто я, я так вкратце вам все рассказала разъяснила Вот Ой-ой-ой Вот это вот я сейчас, да А там нужно немножко Оп Опачки вот так вот Подождите Вот как, как, как, как же я Я не я Если я не попытаюсь собрать все просто вот, все, все что тут есть Теперь вот я могу Бить по этим штукам я могу заходить вот так вот, выходить вот так вот, попадать в башню времени через сюда. Тебе что-нибудь так? Подсказка! Я все никак не постигну смысл пророчества. Может быть, я могу помочь? Что, что сказал пророк? <как> Когда птица возвращается в гнездо, первым делом ей необходимо обрести силу истинного зрения. Ух ты! И ты ему веришь? За 300 сколько времени я смогу воспользоваться хрустальным шаром и отметить нужное место на твоей карте. Ну, давай! Чё? Это где? А, это вот тут. А, не тут. Вот тут. Тут. А, -а, а, вон он чё. Так, ну это уже было. Под покровом ночи в синих погровых деревьев таится волшебная нота, которую давно пора забрать. Так, нет, ну тут я уже в принципе поняла где это. Нет. Ух ты, ё тут еще чувство времени. Глуперный карась подсвечивает голубым сиянием зоны карты локации, где можно переключать между прошлым и будущим. ФИМА Дели впредь будут обеспечить полное исцеление. Твоя душа и тело едины. И ты становишься выносливее, выносливее и всприимчивее к лечению. Охренеть. Заряды, ци. Плюс один сериген пронзает две цели. Ты спешишь на поиски приключений. целеустремленно и сосредоточенно. И это дает энергию, которая пригод... пригодится вообще. Давай вот этого. Что я могу сказать? Мы опять копим. Мы опять копим. Мы опять копим, блять, не туда. Подождите. Про прости, братаны, я мне не сюда. Я немножечко это забудила, запуталась. Так, карта. Тут смотрите, карта полная. Мы можем тут ее просто вот всю разведать по полной программе. Да, пойдемте туда. Тихо. Ой, я помню это злополучное место. Тут была моя первая смерть, Матю. Да! Так, ну вообще нам было бы да неплохо на на накопить ту самую несчастную злосчастную тысячу. Так, это нужно проплыть снизу. Тут, а Мы пока что тут находимся в будущем. Я так понимаю, все еще. Ну да. Да? Да-да. В нашем-то все по-другому выглядит. В нашем времени, в смысле. А что это за место? -мо, это, это я гре. А за зачем мне сюда? Мы же поверху можем пройти. А, у нас, у нас тут был, был э, короче. Цельный ствол дерева у нас тут был. Да, -мо! Тихо, тихо, тихо. Так, нет, тут э, смерть. Дальше идем. Так, птички тут всякие. Да, да что ж вы делаете, ты гирыны? Так, тихо, спокойно. Сейчас все будет. Мы так, а тут тоже смерть. А что вот это вот... Вот это вот... Э, с золотым отмечено, я не понимаю. Это видим, где-то тут что-то, да? Вот тут где-то надо ноту искать Как она вообще выглядит? Ну сейчас мы найдем, увидим, посмотрим а? Так, это что? Здрасте О, это мы в прошлое попали Смотри-ка Так, а вот так. Это... во, вот тут проход должен быть, вот он. То есть некоторые проходы открываются тупо в будущем, блять. А! Красота, конечно. Так. Во, вот тут можно сломать, отлично, пошли. То есть подаиные ходы, все вот это вот это замечательно, это же прекрасно. Так. Конечно же я туда прорвусь, но конечно же я это возьму себе. Конечно же. Но, блин, а как же иначе? Так, тут, видимо, да, тут. Да, вот это вот, видимо, какое-то новое место. То, что я еще не осмотрел. Да, ⁇ -мо ⁇ да. Да, п... Ах ты, ⁇ -мо ⁇ Оно еще и так делается. Офигенно! Интересная игра с, огромной, с огромным количеством возможностей. Я не знаю, вот разрабы тут, мне кажется, деньги просто. Они умнички, большие, большие, большие, большие умнички. Так, мне бы только понять, зачем вот это вот было. Для чего? А, это чтобы тут пр продолжать оставаться в будущем. Так что ли? Для чего? Или как? Или как это делается? Так, ну тут это, видимо, да. Тут можно в прошлое. Ага. Ладно. так, хорошо вот тут значит нам нужно в прошлое хер там плавал так, подождите пообождите ой, вот, вот сейчас загадочка пришла прилетела тут внезапная такая как он такое А, мы что да, мы ж сможем это все, господи, я дебилушка. Вот так вот. Все. Господи. Да, что ты такое делаешь? Так, нам это надо, точно? Да, это нам надо. Проходим дальше. чуть, -чуть сложно. Вот это вот меня сейчас подставили хорошо, красиво. Что на месте. Так, все, идем дальше. Так, тихо. Так, все, пролетаем сейчас куда-то. Сейчас мы, все мы сделаем? Сейчас мы сделаем? Даже так привыкнуть а, к, к, к, к новой это самое, к новым правилам данной игры. Но становится все сложнее и сложнее. Но это прикольно, на самом деле, прикольно. Так тихо, давай уж налево. так надо сейчас разобраться куда ага так это надо значит, по любому нам вызывать прошлое нет вот так вот сейчас мы будущее вызовем вот я поняла да ёб твою мать да еще бы попадать оп и перелетели, замечательно как вот тут прямо закрутили а? Так, еще раз. Влетели. И осторожненько. О! Во. А вот и нота. Прекрасно нашли одну ноту. Нота номер один. Я вас поздравляю, друзья! Ты получаешь ключ надежды! Эта нода появилась из... Извучавших на протяжении прошлых веков фраз бесчисленных селян, что желали удачи гонцам, и она понадобилась тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Чё за проклятие? Чё происходит? Я помню, я собирала какие-то... А, подождите, я сейчас все сделаю. Подождите, смотрите. Ать! ать. Твою мать. А, почти, почти, почти. Давай. не а, недолет. Так. Да, что ж ты делать? Надо подтянуть себя, подтянуть. Что я тут люта? Надо себя подтянуть. А, я немножечко это. Ну тут все, больше ничего нету, да? Сейчас, вот так Вот этот вот, мерзкий носорожек Мерзкий, мерзкий, гадкий носорожек Так, а мы откуда вышли? А внизу там что? А! Это место я знаю Мы мы, мы, мы тут были, мы, мы... Так, где, е-мое? Так, тихо. Так, сейчас тихо-тихо-тихо. Я просто что думаю? Я думаю, нам нужно до солнце добежать. Если мы, конечно, то сможем вспомним, где это. Начало практически. Так, секундочку, секундочку. Ой, хорошо. Отлично, еще одна печасила. Я уже не помню, сколько у нас их осталось. Так, внизу ч? Внизу сохраняшка. Так, сохранились. Смотрите, и платформы изменились уже такие, технологически, больше это, конечно, да Когда погиб наш гонец, за которым мы были в ответе, это да Да, Это можно было раз... Ага! Ого! Ага! Вот по подстава. Вот да, все прям технологические Домики какие-то тут были, кстати. Вот ну, это должна быть наша деревня, я так понимаю. Ну да, вот что раздолбанное. Ну, в будущем. Так, вот тут мы можем переместиться.. О! Прошлое! Наш чемпион вернулся! Как складывается твое приключение? Все немного сложнее, чем я рассчитывал, но музыка потрясающая. Ты ушел слишком рано. Мне следовало передать тебе силу истинного зрения. Истинного зрения? Этого предмета редко обучают таких молодых воспитанников, как ты. Если, конечно, твой разум можно расширить. Но как я могу расширять свой разум? В этом тебе поможет чашка теплого астрального чая. Увы, несколько лет назад у нас закончились астральные листья. Осталось лишь одно единственное семечко. Но пройдут века, прежде чем из него что-то вырастет. Отдай мне семечко, и я попробую что-нибудь сделать. Я надеялся, что ты это скажешь. Ты получаешь астральное семя. Осталось только найти клумбу и подождать несколько сотен лет. Подождите. Вот, кстати, вот дальше этого я не проходила. Я, кажется, поняла, куда сажать это астральное семя. Я, кажется, я поняла. Подождите, подождите. Сейчас нам нужно до туда дойти для начала. Я думаю, что некоторые из вас уже догадались. Кто-то догадался, кто-то нет. Есть у меня одна идейка. Очень такая вот интересная идейка, куда можно засадить. кому ее можно подсадить? Да -мо, моё подожди. Блин. А, дальше. Проходим дальше. Сейчас, подождите. Нам нужна... Нужна сохраняшка. Нам нужна сохраняшка. Так, уйди. Да что ж вы будете делать-то? Да -мо! Подождите. Подождите, демоны. Так, куда дальше? Вот вон туда и вниз. Так, вот, вот сюда. все заходим. Опа, очки! Подождите, сначала сколько у меня осталось? 36. А это еще что? А, это музыкальная шкатулка. Музыкальная шкатулка? Знаю, звучит по-дурацки. Это трофей одного из стародавних путешествий. Не знаю, что она делает, но выглядит очень нарядно. А зачем закончилась история со шкафом? А, чем закончилась? А, он где-то. Он нам все равно больше не нужен. И где же это где-то? А это ты узнаешь позже, или не узнаешь. Музыкальная шкатулка разблокированная. Вы можете включить любимую мелодию в магазине или изменить тему уровня в миму. Вот так вот. Тебе что нужно? Так, ну пока я ничего не буду улучшать. Я хочу накопить грёбаную тыщу. Так, давайте вспомним. Где? Где были наши... Как было придача, да Открою с другой стороны. Блин. С другой стороны, интересно, отсюда можно добраться? Блин, а где у нас вот эти вот два брата-акробата-то были? Я что-то не могу вспомнить. Два брата-акробата. Ну-ка, давайте, вспоминайте вместе со мной. Что-то я вообще, я вс, я тороплюсь, я везде я не прыгаю, я ничего не делаю. Блин, я думаю то, что клумбочка у них же ведь есть, они же там какое-то семя себе выращивают. Я думаю, вот. Блин, да что сейчас будешь делать? Я думаю, это к ним надо посадить. Так, где я? Дракон. О, тут можно и дракон? Ну-ка, давайте-ка. Я, я, я, я не помню, где. То ли они на иглогрибной топе. Горячие скалы. Присп... Нет. Облачные руины. Нет. Ледяная вершина. Я не помню, они либо на ледяной вершине, либо в грибной топ топе, или в боющем. Я не помню, где они! Башни времени, катакомбы. Заброшенный храм, кстати, мы там не были. Или были? Я не помню. Блин. Я просто думаю, с ледяной вершины Эй, ты же посуха Рокстина. Эй, а ты, я смотрю, не торопился, а? Пятьсот лет! Ты хоть представляешь себе, сколько здесь холодно? Ну, я... Я оставлю тебя в когда-нибудь, в будущем ты понадобишься к концу, сказал он. Прошло всего 15 минут, а я уже замерз и умирал от скуки. Знай, знай я, что ты поешь через много веков, я бы... Я... Вообще-то, я вроде как бесполезен. И как ты сможешь помочь мне? Мне совсем не интересно расхаржать с оружием некроманта. Ну не знаю, Рокстин был одержим историей синих мантий. Он что-то говорил о том, что башня, башни, которая помогла тебе попасть в небеса, здесь уже не будет. И после сотких веков ожиданий в мой эпический вклад в твое дело, похоже, будет заключаться попросту в том, что я стану подниматься и поднимать и опускать тебя, когда тебе только захочется. К облачным руинам? Да, уж это мне действительно пригодится. Ну, пойдем. Ты вправду считаешь, что владея телепортацией, я торчал бы здесь? Только ты можешь пробудить мою магию. Для этого тебе нужен амулет Ракстина. Фаюр, скажи, что ты нашел амулет. Я работаю над этим. Ты что, прошел весь этот му... этот путь, чтобы пом... помучить меня ложными надеждами? Так тихо. Это прикольно. Еще и вот это вот. Здрасте вам. Так, там где-то дракош еще у нас есть, да, получается? Я реально, я не помню, блин а не, е... Где наши два брата А, они по-моему меня и закинули сюда На эту гору, да, вроде бы Если я не ошибаюсь Они по-моему меня сюда и закинули Поэтому мне просто Тупо по-хорошему нужно Попытаться вернуться обратно Так где там дракон? Дракон Сильно ниже, надо за этим отслеживать Короче, э, раз чекпоинт Два чекпоинт, и вот третий чекпоинт По идее там На третьем чекпоинте Это Твою же мать уже За что они будут? Так, аккуратненько, бежим, бежим, бежим Сейчас уже вот э, Нелинейная игра пошла что ж ты будешь делать, блин? Так, первый чекпоинт пошел Так, там что-то внизу есть А, что-то внизу есть Спасибо! Спасибо, козлина, выкинул меня нахрен Так, сейчас, ладно, пошли Так, давай Вот так вот Блин, Пасть разденула, а? А что тут? А, тут мы уже все забрали. Так, тут мы уже были там наверху. Это, конечно, хитро сделали. Ух ты, ничего себе. Прохождение уровней по несколько раз. В одну, в другую сторону. Тоже вот, вот такое, знаете, чис, чисто задросло. То есть, в принципе, главную сюжетную линию мы узнали. Не просто э, хочу добить этого э, козлодоя главного нашего врага, демона. Посмотреть вообще вот на истинную, так скажем, пол. Так, это у нас второй чекпоинт. Сука, плеваться не будешь. Теперь в меня. Так, это китайца. Спокойно. Так, не спеши, не торопимся. Так, где? Так, третий, скоро будет. Ох ты что! башка мерзкая, ты. мерзкая башка, тихо, а как, подождите, а как туда попадать, только не говоришь, что через э, эти бошки. твою же мать, или как, вот у меня сейчас вопросики, как туда перелетать, обождите а реально да еб твою мать как сюда перелетать да, где жизнь дать мне жизнь а -а -а! О, наконец-то спокойно блин а -а -а -а -а. Я хочу сейчас вот быстро разобраться, как там вот... Пер перелетать, перелетать! Я что-то вообще не понимаю. Спокойно кататься, погодь По кататься. Да! ⁇ -мо ⁇ Сука, зацепила меня башка брела. Подожди, мне надо, мне вот прям вот я вот когда то как-то жизни, две жизни. А? А? А? Так, не торопиться, не торопиться Я уже вот на, на каких-то дурацких абсолютно моментах начинаю умирать Так, прыжок и эта херня Так, кину, кину, кину камень вот. Вот, все. Аккуратненько пошли. Жизнь получили. Все, спустим. Станься вниз. Не выпендриваемся. Так. Спокойненько сейчас. Приземляемся. Так, спокойно. только как-то так Это, конечно вредятина та и но блин. я просто я не видел другого какого-то выхода ⁇ ёп бою налево а, -а, а ну нет ладно сейчас повторим Тихо. Да что же вы будете делать, по сути? Теперь и делать и мне жизни не хватит, нет? Так, ищем жизнь тогда тут. Так, ого! Так, ну ладно. Сейчас потихонечку спускаемся. определенно точно не хватит. Их подачи и головы. Он скользит. Я ничего не могу с этим поделать. Я, вроде, перебралась на эту сторону. будем аккуратны. Тихонько тут проходим. Вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Никаких камней в меня. Так, птичка. Спокойно. Так, мы почти дошли. Кстати, там есть какой-то проход в Сейчас для начала нужно храниться. А уже потом странные проходики, все вот это вот. Все! Есть контакт. Так давайте про... О, странно. Помните вот эту вот историю, которую он нам рассказывал? Про родителей. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Вообще. Охренеть! Про пару, которая ушла в горы, а потом типа за ними пошел их сын. Прикиньте, а? Так, тихо, тихо, тихо, тихо. понятия не имею зачем она нам нужно я для чего-то нужно блин сейчас вот это вот будет сложно разбираться где тут нужно где ненужно так тут тут тогда наверное, нужно да секундочку да подавайте спустить вниз пожалуйста тут нужно я так думаю продолжать болена в будущем проходить все это так все проходим да, что, что будешь делать то закидал меня этими камнями да, да. так я спокойно Уйди, уйди, тварь. Пошла вон. Так, спокойно. Вот, конец, что жизнь появилась. Подождите, ты меня бесишь, бесишь. Так, мне это все пока не нужно. Мне нужно вот... Так, так ё -моё! Да что, как же мне не нравится этот уровень? я не люблю этот ледяной уровень, блин. Манфред, что случилось? Привет, приятель. Это долгая и неловкая история. Небесные острова стихии. В опасности мне нужна твоя помощь. Небесные острова стихии? Да, их жители управляют кли климатом нашего маленького мира. Если не поможем им, как он может, скорее ты поймешь, что проклятие демона меньше из своих забот. Ладно, попробуй найти помощь. Я буду здесь. А как? Братан, вот его. Вот, вот. То есть, ну там я просто перейду в прошлое. Что происходит? Как я могу помочь ему? А, -а, -а что такое? Это, это, это какая-то херня, да? Он с климатом стал, что-то связывало. Я что-то как-то это, это... Я увидела дракона в льду и немножко офигела. Да! Еще я очень сильно разочарована тем, что я не могу разбивать ничего. Так, тихо-тихо-тихо. Оп-оп-оп-оп. Так, карта у нас еще на карте есть ну, я я просто пытаюсь пройти сейчас а вот так. я просто пытаюсь пройти э, на предыдущий уровень Там, по моему вот эти вот наши это... два брата отрабата прикалываются грёбанная ворона они же эти у меня сюда за закинули по идее у них вот, вот эта вот есть я вот как раз пытаюсь а, за ней дайте ой а там что? там что? я вижу что там что-то есть там что-то порождите Да, там что-то есть сморочка оп а, ты же козлина то так пойдемте вот еще одна руна Господи, я теперь случайно постоянно нажимаю на вот эту вот клавишу. Подождите, это мне по, по, по его выстрелу нужно пробраться вперед? Да вы прикалываетесь? Или как? Я не понимаю. Это вообще как должно выглядеть? Да, твою же мать. Я не понимаю, я вот этого вот вообще не понимаю. Я не знаю, как это сделать. Вообще я надеюсь, что мне дадут жить. Да, еху, моя... Да. Он не попадает по, по, по, по этому, по Они очень маленькие, я не попадаю по ним. Господи, уже на улице так светло! На, иди сюда. Мне нужно обратно наверх. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. И, -ть. Да за ш... да что к тебе? Во! Почти справились а, Отлично Мы большие молодцы Нам осталось 35 а! Я надеюсь, мы сможем их найти Пока будем проходить А кто знает, может быть, я буду как-то самостоятельно это все проходить, а вам так опять, запишу кусками. Ну, пока мы пройдемся, просто хотя бы осмотримся, что ты да как. тихо-тихо-тихо. Тихо! тихо, тихо, тихо. тихо! Ну, вот как бы вот все. Вот. Почему я, в принципе, эту игру назвала рогаликом внезапно? В, на в начале, да? Вот именно поэтому я ее называла рогаликом. Потому что это рогалик. Куда? А вниз. А вниз же. Куда? Да, -мо. Да не да, -мо. Так, я пока перемещаться не буду. Тихо, спокойно. Так, сохранение, это хорошо. Вернемся обратно. Так, я все еще коплю, тысячу, так, чтобы уже избавиться от всего этого. Так, смотрите, тут еще какой-то проход есть, он туда вот. Мы ничего не пропустили, давайте внимательно осмотрим карту. Вроде бы нет. Вроде бы ничего не пропустили. Но я так поняла, то, что вот это вот э, серебрица, это вот те места. Где у нас как раз таки э -э, есть переходы в прошлое, в будущее и так далее Ну, как бы А почему там? А там что? Что там? А, а, там ничего интересного Окей. Так, спокойно А, нет, там что-то есть Стоп Так, подождите-ка Так, подождите-ка. Там что-то есть. Так, дальше это уже переход на другую сторону. Так, там что-то есть. Сейчас мы до тут дойдем. Подождите-ка. Там что-то есть, там что-то есть. А, ну, иди, барона. Опа! Ай, это Вот тут я, я просто не успел среагировать чисто. Опачки, твою мать! Бля! Да. тут прям вот аккуратно надо. Где я нахожусь? Ну почти. Было бы хорошо. Надо, кстати, посмотреть, какие у нас есть. Это лучше. Братаны, я вообще не сюда хотела. Так, надо посмотреть, какие есть улучшения, может быть, у этого братана есть что-то типа отмечания на карте всех, все эти печати, печать силы. Да ее потому что это было бы прям очень круто, чтобы вот и все найти и все собрать. Да что ж, ты будешь... Подсказку вызвала Да подождите. Так. Да. В принципе, радует еще то, что за 300 вот этих вот самых монет, за 300 осколков, мы можем, в принципе, открыть себе, ну, вот нам будут помечаться вот эти вот... Где находятся ноты? Вот эта к стене, пожалуйста, прилипни. Ну, вот. погнали дальше. Так, тихо, спокойно. Блин, ну нет. Так, тут надо прям наготове сильно быть. Прям сильно наготове. Сколько уже? Ой, как много времени прошло. Так, ладно, еще одна попытка. Возьмем эту вот печать силы и все. Так, перестань ты, что ты делаешь? Так. Да, да вы чё охренели, что ли? Все, давай! Жить. Фак. Так еще раз. Всё, последний разочек. Да. Ворона, давай сюда уже. уже давай катись. Так вот. Так, отлично. Все тихонечко. Так. Ну, раз лучше зацепило. Так, тут нужно аккуратно. И не в ту сторону! Да что ты не прыгнул-то? Я ему нажимаю, прыгни, блин. Нет, я не буду прыгать. Я герой, мать его. Т, -т, т О, точно, я же могла... Вот я вообще... Так, пролетаем. Все как обычно, натыкаемся на шип и пролетаем все нахрен. Да прекрати ты. Да твою мать. Очень крепко получается, начинаешь, когда нервничаю, волнуюсь, сжимаю вот это вот в руках геймпад и все. Как тебя там вот? <сỉnh> <сỉnh> тихо, тихо, тихо. Дашь тебя. Так хорошо шла. Прекрати ты! Я, я заберу его. Все. О, еще одна жизнь. Это хорошо. Блин, я теперь начала кнопки подать. Давайте на этом закончим. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Всем до встречи в следующих Всем спасибо большое, что были со мной. Всем пока-пока.